Глава 26. Полицейские приехали в дом Ильяса довольно быстро, но никто из оперативной группы, привычных ко многим ужасам, не предполагал, что сообщение женщины окажется правдой. По дороге к дому, указанному дежурной, оперативники перешучивались и предполагали, чья голова окажется на самом деле – кукла, чучела или что-то еще, использованное для розыгрыша старой женщины. Но даже бывалые полицейские были шокированы зрелищем, представшим перед их глазами. Илья соскрутили и бросили в машину. Его мать напоили водой, чтобы она могла произнести хоть слово. Лишь после успокоительных капель она смогла рассказать то немногое, что ей было известно. Машину, стоявшую на улице, арестовали, так как она была замечена при ограблении магазина и отец Ринаты уже заявил об ее предполагаемом угоне. Ренату полицейские еще не начали искать, хотя отец заявил в ближайшее отделение полиции об ее исчезновении. Полицейские предполагали, что девушка просто решила погулять без разрешения родителей. Оперативная группа сразу связалась с участковым и сообщили о страшной находке, когда Ильяса наконец разбудили до конца, окатив его ведром холодной воды. Он попытался играть в дурачка, не признаваясь, что видел когда-нибудь эту голову, утверждая, что ему подсунули все. Следователь, которому поручили расследование дела, взглянув на парня, усмехнулся. «Дайте один-два дня, и он сам все расскажет, когда начнется ломка. Он наркоша со стажем». Ждать долго не пришлось. Уже через три дня Ильяс все рассказал и даже показал, где находятся части тела девушки. Марата тоже взяли. Затем взяли остальных трех парней, участвовавших в ограблении магазина. Удачный вечер для преступников оказался удачно раскрытым делом для полицейских и страшным ударом для родителей Ренаты. Следователь, допрашивающий Ильяса, изобразив удивление, спросил, чтобы проверить свою версию знакомства преступников и некоторой связи преступлений. «Почему вы оба с хамелеоном отрезали жертвам головы?» «У нас бытует поговорка, что хорошо молчит тот, у кого нет головы», ответил усталый Ильяс, трясущимися руками разминая сигарету, не понимая, что дал следствию еще одну нить для расследования их общих с хамелеоном дел. «Господин начальник, я все расскажу, дозу, хотя бы одну», умоляюще протянул Ильяс. «Дозу не обещаю, врача пришлю», ответил следователь. «Врач сможет уменьшить ломку, а там как договоришься». — намекнул следователь, давая допрашиваемому призрачную надежду. «Ну, — Но если ты только будешь вести себя хорошо и расскажешь все, что нужно. — Я готов помогать следствию, — высокопарно ответил Ильяс, от отчего следователь поморщился. — Могу ли я надеяться на то, что мне скосят срок? — Возможно, — опять уклонился следователь, понимая, что не может сказать правды, чтобы преступник не замолчал. Он знал, что звонили родители Ренаты пообещав, что будут добиваться смертного приговора для обоих парней, и им сообщили, что это возможно при получении специального разрешения из правительства. Видя перед собой трясущегося и жалкого наркомана, следователь и сам от души желал, чтобы ходатайство родителей молодой девушки было удовлетворено, но умолчал об этом до поры до времени. На протяжении недели следователь едва успевал проверять все, что рассказывали Марат и Ильяс, у друзей была сильнейшая ломка. Прошел еще ряд арестов. Члены банды были шокированы предательством их предводителя. От кого угодно они могли ждать подобного, но не от Ильяса. Чаще других он повторял, что убьет всякого, кто заложит своих товарищей. Теперь же послушно рассказывал обо всех, в надежде получить от следователя или от врача дозу. Пришла повестка и в дом Воробьевых. Галина Николаевна, взяв повестку из рук посыльного, пытливо посмотрела ему в глаза. «Извините, не могли бы вы сказать причину, по которой моего сына вызывают в полицию?» «Следователь все объяснит», уклонился посыльный, но женщина была настойчивой. «Это мой сын. Он учился на золотую медаль. Старается быть во всем примером. Я имею право знать, по какой причине моего сына вызывают», настаивала она. «Ваш сын подозревается в целой серии грабежей и мелкого воровства. А вы мне рассказывайте, какой он у вас примерный. Не тратьте время. Я уже много басен о невиновности наслушался», – резко ответил посыльный. «Наши тюрьмы полны такими паньками, как ваш сынок. Так что оставьте свое красноречие до лучших времен». «Не может быть!» – хриплым шепотом выдавила из себя женщина. Ей казалось, что сердце остановится в предчувствии беды. Галина Николаевна вдруг осознала, что со времени покаяния уже много лет чувствовала себя под особой защитой Божией, как под колпаком. И в последнее время она не помнила точно, с каких пор женщина стала воспринимать это чувство защищенности как норму, как должное. Но в этот миг, когда тревожная весть давила грудь, Галина Николаевна почувствовала себя беззащитной и обманутой. Как в бреду, она подписалась и взяла повестку, шагая по дорожке к дому, то и дело шептало «Не может быть!» «Этого не должно было случиться! Господи, за что?» «Нет, это невозможно! Завтра мы пойдем вместе, и нам сообщат, что произошла ошибка!» Вечером в доме состоялся тяжелый разговор. Павел рассказал далеко не все свои провинности и проблемы, только небольшую часть – но этого оказалось достаточно, чтобы у матери случилась истерика. «Как ты мог так поступить? Мы старались дать тебе все, что можем». «И даже больше того!» – плакала она. «Значит, ты в церкви и дома был одним, а там, на улице, оказывается, был совершенно другим. Ты лицемер!» – сквозь слезы бросила мать. «У меня хорошие учителя!» – огрызнулся Павел. «Что ты сказал? Кто тебя учил этому?» «Да вы, конечно!» В гневе и все же немного испуганно крикнул молодой человек. «Что скажешь, вы не лицемеры?» «Кто это вы?» От удивления и растерянности вдруг почти спокойно спросила мать. Отец молча стоял у косяка двери и слушал перепалку матери с сыном, не имея возможности вставить хотя бы слово. «Вы все верующие!» – гневно и дерзко бросил Павел. прикидывайтесь добрыми и святыми, а сами сплетничаете друг о друге за глаза. Конечно, стараться стать такими, как вы призываете, слишком трудно. И поэтому вы унижаете друг друга, чтобы на фоне других выглядеть лучше. Да никто из вас не живет той жизнью, которую выжимаете из других. Да я честнее всех вас, потому что мне приходилось врать, чтобы меня не долбили». А у вас даже такого резона нет. Ты хоть раз спросила меня, хочу ли я эту злосчастную медаль? Нет, тебе даже в голову не пришло. Ведь ты же хотела похвастаться своим воспитательским талантом в церкви. И я должен был отрабатывать твои амбиции. Везде и всюду я должен был быть твоей марионеткой. И даже из отца постоянно стараешься сделать марионетку. И у тебя уже почти все получилось. А эта компания была единственным местом, где меня принимали таким, как есть. Пусть даже и только в начале. Голос Павла вдруг стал слабым и неуверенным. Поток красноречия неожиданно истяк. Он сплотнулся на последнем слове, неожиданно затих, сел на пол в том месте, где стоял. И вдруг горько расплакался. Галина Николаевна несколько раз порывалась остановить сына. Попеременно то краснее, то бледнее во время его тирады. Но когда мальчик вдруг замолчал, замолчала и она. В этот момент в диалог вмешался отец. «Ты утверждаешь, что все верующие лицемеры? Подумай, сын, можешь ли ты спокойно и обдуманно повторить эту фразу? А что, твои друзья принимали тебя таким, как есть? Я думаю, ты уже понял, что поторопился с этими словами и мыслями». Павлик сидел на полу, вытирая слезы, Стараясь что-то выдавить из себя, но не мог сказать ни слова. Они а послушные слезы катились ручьем из глаз, выливая боль, страх, обиды и разочарование многих месяцев. Казалось, что им не будет конца. После продолжительной паузы мальчик наконец выдавил из себя, не то сообщая, не то спрашивая. Ну, может быть, и не все. Но ведь лицемерия тоже хватает. Да, хватает. Сергей Павлович тоже тяжело вздохнул. И в последние годы мы с мамой не были примером для вас. Мы действительно занимались своей жизнью и вас заставляли соответствовать нашему представлению о том, какие должны быть верующие. Отец тяжело перевел дыхание. Но неужели ты не видел, что мы и сами старались соответствовать нашим представлениям? И задумывался ли ты когда-нибудь, что мы не меньше тебя устали и надрываемся? пытаясь соответствовать тому, во что мы верим. Павлик сидел, опустив голову. Ему нечего было сказать. Он действительно не задумывался, почему отец, раньше такой веселый любитель, посмеяться и даже безобидно пошалить, как ребенок, уже давно не улыбался. И почему мать выглядит уставшей даже с утра. Все время, пока он играл со своей судьбой, в его голову не приходило ни одной подобной мысли. Павел был уверен, что родители – сознательные лицемеры. Сегодня он вдруг начал понимать, что они сами загнали себя в клетку, из которой не могут выйти. Впервые после того, как мальчик усомнился в правоте родителей, ему вдруг стало легче. Ведь если родители сами ошиблись, значит они не по злому умыслу давили на него, а пытались таким странным способом доказать свою любовь к нему и проявить заботу. Но если этот стиль жизни не верен, то как жить правильно? Все эти мысли, как тень, сказнули в сознании парня, он еще не мог ни одну из них осознать до конца, и тем более не мог облечь слова, но вдруг на душе стало светлее, словно на раскаленную землю повеял прохладный ветерок. Сережа, услышал он вдруг предостерегающий голос матери и жены, только не при детях. Нет, милая, именно при детях настойчиво проговорил отец, как гвоздь, вбивая каждое слово. «Хватит притворяться при них, будто у нас все хорошо!» «Я говорил, и ты соглашалась, что в нашей жизни что-то утеряно, самое главное. И если мы попытаемся изобразить, что все в порядке, оно не появится. Мы уже не один год пытаемся изображать то, что должны иметь. Наша игра и так стоила нам слишком дорого. Она стоила нам сына. Сергей Павлович был остроен не меньше жены, тем, что он услышал, но почему-то почти не удивлен. Грустно взглянув на жену, он перевел взгляд на сына. «Я почти согласен с тобой, что, возможно, мы выбрали не лучший способ воспитания, но это не причина для тебя уничтожать свою жизнь. Я предупреждал тебя, сын, что дьявола не обманешь». И ты не смог удержаться посередине, ты скатился ниже многих детей из порядочных, но неверующих семей. Дьявол не может простить нам, что мы не принадлежим ему больше, поэтому имстит при малейшей возможности. И если мы выходим из-под защиты Бога, нам не приходится рассчитывать на то, что дьявол упустит возможность отомстить нам. А Бог не может нарушить свободу нашей воли и не защищает нас без нашей просьбы. И с тобой происходит то же самое. Помнишь, года два назад ты пытался мне доказать, что можно быть неверующим, но порядочным человеком. И тогда я просил тебя не пытаться обмануть дьявола и не играть с ним в эти игры. Все это время я видел, что ты пытаешься все же сделать это. Но не думал, что ты зашел так далеко. Помнишь случай с дядей Мишей? Помню, вздохнул Павел. Михаил Павлович, родной брат Сергея Павловича, сейчас был пилотом в отставке. Он много лет летал на вертолете. Во время войны Советского Союза с Афганистаном он работал на доставке людей и грузов до приграничной базы, в которой молодые солдаты проходили подготовку к переброске через границу. В учебной части, расположенной в пустынной местности, в свободные от тренировок и учебы минуты, солдаты развлекались как могли. Один из ребят поймал на территории части кобру и сумел вырвать у нее ядовитые зубы и приручить ее. С этого времени каждый прилетевший в части пилот считал своим долгом сфотографироваться на память с Машкой, как они назвали кобру. Два раза дядя Миша прилетал в часть, но никак не мог найти Машку для снимка на память. И вот в одной из посещений части ранней весной дядя Миша увидел наконец Машку рядом с казармой. Радостно схватив змею за хвост, он поймал ее, намотал ее хвост на руку и попросил товарища сделать несколько снимков. Товарищ взял фотоаппарат и защелкал кнопочкой. Кобра прекрасно позировала, раскрывая капюшон и не слишком яростно бросаясь на мужчину. Тот радостно смеялся, все же немного опасаясь ее выпадов. Инстинктивно отдергивала руку с намотанной на нее змеей, держа змею на расстоянии от лица. Снимки получились прекрасные и Миша уже собирался выпустить кобру, как вдруг из-за казармы показался солдат с коброй, намотанной на руку. «Товарищ капитан, вы хотели сфотографироваться?» Начал он бодро, но вдруг осекся, увидев раскрытый капюшон и услышав яростное шипение змеи на руке у Михаила. «Я уже сфотографировался?» – ответил Михаил. «А у вас что за змея?» «Машка». Солдат был в замешательстве. «А у меня тогда кто?» – побледнел Михаил. «Наверное, дикая змея», – предположил солдат. «Вы разве не заметили, что у нее ядовитые зубы на месте?» Голос солдата вдруг стал тише. Михаил побледнел, как стена, рядом с которой он стоял. Теперь он понял, что шипение и резкие броски, на удивление больше похожие на предупреждение, чем на атаку, были настоящими. Весной яд змей и скорпионов особенно опасен. И если бы змея укусила его – он мог бы серьезно заболеть или умереть. Но похоже, что кобра была настолько шокирована беспардонностью обращения, что даже не укусила, хотя и не раз предупреждала. Михаил медленно присел, дрожащими руками опустил кобру на землю и отпустил. Грозно шипя и не раз поворачиваясь и в любое мгновение готовая укусить, змея уползла в заросли колючек. Больше Михаил не проявлял желания взять в руки Машку или сферографироваться с ней, хотя все убеждали его, показывая отсутствующие зубы и демонстрируя спокойствие прирученной змеи. Даже прекрасные фотографии, получившиеся с той пленки, когда он, улыбаясь, позировал с ядовитой дикой коброй, Михаил не мог смотреть без содрогания. Павел знал историю дяди и теперь прекрасно понимал, к чему отец напомнил эту историю. Он сидел и, не поднимая головы, плакал. Павел также играл со смертоносным грехом, но разница между ним и дядей состояла в том, что история дяди была уже в прошлом, а он, Павел, находился сейчас, в том самом мгновении, когда обнаружил, что жажда легкой наживы – это змея, с которой он так просто и смело играл. И она ядовита и совсем не приручена. И сейчас эта змея собиралась нанести ему решающий удар – на пощаду рассчитывать не приходилось, так как Павел пренебрег всеми предупреждающими выпады и не выбросил ее подальше из своей жизни. Галина Николаевна встала и, пошатываясь, вышла из комнаты. Многие женщины подкашивались. Не было сил даже сидеть и слушать разговор отца и сына. Войдя в спальню, она не раздеваясь, легла на постель. Через некоторое время в спальню вошел муж и тихо лег, Сегодня детей укладывал отец, так как мать не могла даже рукой пошевелить от неожиданной слабости. А Мария до сих пор не вернулась домой. В другой день мать давно бы заволновалась и начала искать ее. Но сегодня она просто забыла о дочери. Сергей Павлович понимал, что, возможно, все разговоры лучше отложить до утра, а может быть и дольше. Поэтому он молча укрыл жену пледом, стараясь не тревожить, и сам лег. В доме воцарилась тягостная тишина. Каждый член семьи ясно ощутил, что рассчитывать на защиту Бога не приходится, в то время, когда ты сознательно вышел из-под нее. И для того, чтобы появилась возможность вновь надеяться на защиту, нужно было вернуться под ее покров. Когда человек выходит из-под крыши во время града, он не может рассчитывать на то, что град не будет бить его по голове до тех пор, пока снова не забежит под крышу. Глава 27. Тревоги Марии о своей семье, о подруге и братье тенью легли ее на ее душу. Каждый день Мария с работы бежала к Кристине, так как та никого не хотела видеть, кроме подруги. Почти всю неделю Мария не видела Артура. Нередко она даже ночевала у Кристины. Но несмотря на все тревоги и переживания, девушка сильно скучала по молодому человеку. Ей казалось неуместным позвонить ему, хотя мать уже два раза сообщала, что он звонил. Когда в очередной раз Галина Николаевна, встретив дочь, бросила, опять твой звонил. Ты бы хоть перезвонила ему. «И что я ему скажу?» – кочнула головой Мария. «Привет, извини, мне было не до тебя?» «Нет, мам, я не буду звонить. На этой неделе у нас в четверг будет занятие по курсу. Если придет, там и встретимся». «Ладно, тебе решать», – ответила мать, но явно была недовольна ответом дочери. Она вновь получила надежду, что дочь начнёт встречаться с кем-нибудь из церкви. Мария же тяжело вздохнула, произнеся эти слова. Ответив матери отрицательно, она чуть не побежала звонить, чтобы хотя бы голос Артура услышать. Пусть даже сообщить, что не может встретиться с ним. Даже небольшой перерыв в общении ясно показал девушке, как много места и мыслей в ее жизни занял ее новый знакомый. Ей даже стало тревожно, ведь она совсем не знала, насколько намерения Артура по отношению к ней серьезны и насколько честны. Последний разговор показался девушке прощупыванием почвы к вольным отношениям и обидел ее. Мария не предполагала, что открытость ее отношения может дать повод к предположению, что она согласна на сожительство вне брака. Но даже эта проблема не помешала девушке сильно скучать о парне. И все же воспитанная семьей и церковью, чувство долга по отношению к страдающему ближнему не позволяло Марии бросить подругу даже на один вечер, чтобы провести его с молодым человеком. И она отказывалась от всего личного до тех пор, пока Кристина нуждалась в ее поддержке. В четверг вечером Кристина наконец согласилась выйти из дома. «Только я не буду участвовать», – предупредила она. «Посижу в сторонке». «Конечно, хорошо», – ответила Мария. «Но я рада, что ты все же решилась выйти из дома. Я уверена, что тебе будет легче». «Дай-то Бог», – вздохнула Кристина. «Но пока я не готова общаться». Когда Мария вошла в просторную гостиную дома Аркадия Петровича, где уже собралась большая часть группы, она невольно скользнула взглядом по лицам собравшихся. Артур был здесь. Сердце девушки вдруг бешено забилось, и она чуть не кинулась к нему. Едва, совладав с эмоциями, Мария приветливо поздоровалась со всеми, улыбнулась молодому человеку. Артур улыбнулся в ответ, но девушке эта улыбка показалась несколько напряженной. Радость вдруг угасла, и где-то глубоко в груди сжался ком. Как легко ранить влюбленное сердце? Достаточно лишь немного более холодного взгляда или предположение, что его чувства не полностью разделены предметом его любви, и влюбленное сердце начинает кровоточить. Еще не зная и даже не предполагая, что случилось, девушка почувствовала неизъяснимую тревогу. Артур сидел рядом с девушкой из новообращенных. Мало кто знал Розу хорошо, но судя по некоторым ее высказываниям, у нее было довольно бурное прошлое. Еще на одном из первых занятий, когда обсуждали тему, о том, как искать волю Божию в своей жизни, Роза вдруг расплакалась. «О какой воле Божией можете идти речь, если для меня уже все решено? Я знаю, что совершила много ошибок в своей жизни, и теперь мне придется тащить последствия своих ошибок через всю жизнь. Как я могу теперь искать волю Божию?» «Какими бы ни были наши ошибки», – мягко прервал ее излияние Аркадий Петрович, «Бог может изменить всю нашу жизнь к лучшему» и сотворить прекрасное из всех наших ошибок. Важно лишь, чтобы мы остановились на пути противления его воли и начали путь повиновения. Бог даст нам новую жизнь. «А что сделать с ребенком?» – чуть не закричала Роза. «О какой новой жизни можете идти речь, если последствия моей старой жизни тянутся за мной в новую жизнь?» «У вас растет ребенок?» – осторожно спросил Аркадий Петрович. «Да, он растет, но пока только здесь», – Роза чуть не ударила себя по животу. Все почувствовали себя немного неловко от такой откровенности, а руководитель спокойно продолжал. Бог никогда не называет детей последствием или ошибкой. Если вы желаете, чтобы Бог действительно изменил вашу жизнь, то в первую очередь вам необходимо принять за мерку жизни его ценности и принять, что дети – Действительно, благословение от Бога, как написано в Псалме, вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плоть чрева. Если вы примете эту маленькую жизнь с молитвой и благодарностью, еще до ее появления на свет, посвятите Богу всю его жизнь, этот ребенок станет вашим благословением. Но вы не можете рассчитывать, что ребенок будет радовать вас, если будете воспринимать его жизнь как наказание за прежние грехи. Будьте осторожны. Этот эпизод научил многому всю группу. Аркадий Петрович своим примером научил, как поступать в подобных ситуациях, так как все заметили, что Розу это короткое наставление успокоило и заставило задуматься о своем отношении к будущей жизни, которую она носила под сердцем. Кроме того, каждый понял и согласился, что Бог имеет силу и возможности сделать благословением даже последствия наших ошибок и грехов, если мы соглашаемся от души отдать в его творческие руки нашу жизнь на любом ее этапе, и тем более дать благословение ребенку и его родителям. Сегодня Артур сидел рядом с Розой, изредка переговаривался с ней, словно пытался ближе познакомиться. На протяжении всего занятия Мария не раз ловила на себе его пристальный взгляд. Этот взгляд был иным, чем прежде более холодным и придержчивым и причинял боль. Девушка всеми силами старалась концентрироваться на обсуждаемом уроке, и иногда ей это удавалось. В такие мгновения она ощущала близость Бога, и ей было хорошо, но стоило встретиться взглядом с Артуром, как радость исчезала, и сердце сжималось в странном и тяжелом предчувствии. Тема урока плохо усвоилась за исключением некоторых нюансов, и впервые за все время, Мария была даже рада окончанию занятия. Аркадий Петрович несколько раз ловил грустный взгляд девушки, и добрые, мудрые глаза его немного грустно, но спокойно наблюдали за развитием событий. Мудрый руководитель группы был ни за и не против. Он лишь взял себе на вооружение молиться за молодую пару, чтобы мудрый бог сам проложил их пути. И неважно, будут ли они проходить вместе или врозь, Важно, чтобы этот путь проложил для каждого из них Бог. Только тогда можно было ожидать полноценного счастья. После занятия Мария смогла обменяться с Артуром лишь несколькими фразами, так как ее ждала Кристина. Она попрощалась и собралась идти, но Артур спросил. «Мария, когда ты бываешь дома?» «Я звонил тебе, но никак не мог застать. Я на этой неделе приходила очень поздно». И иногда даже ночевала у Кристины. «У нее сейчас трудное время», – коротко ответила Мария. «Я могу сегодня проводить тебя. Мне очень нужно поговорить с тобой». «Мы пришли с Кристиной», – замялась Мария. «Мы можем проводить Кристину вместе, а потом я провожу тебя. Я не займу много времени», – перебил Артур. «Мне кажется, так будет лучше». «Хорошо», – согласилась Мария, предчувствуя, что разговор не будет радостным для нее. Что-то было настораживающим в тоне и глазах Артура. Кристину молодые люди проводили почти в полном молчании. Когда они остались вдвоем, Артур довольно долго также молча шагал рядом с девушкой. Затем он откашлялся и начал. «Мария, ты, наверное, знаешь, как я к тебе отношусь. Ты прекрасная девушка и очень хороший друг. Я очень благодарен тебе за то, что твоя семья указала мне путь к Богу. Я звонил тебе во вторник, чтобы сообщить, что я покаялся. Ты покаялся? Поздравляю, обрадовалась Мария. Да, я очень рад и благодарен всем вам. Но сегодня я хотел не об этом поговорить. Мария замолчала. Она слушала, не понимая, куда он конит. Ты замечала, наверное, что с момента нашего знакомства я пытался перевести наши отношения в иное русло, чем то, на чем настаивала ты. Но, возможно, ты права. Нам лучше оставаться просто друзьями. Атур помолчал, затем добавил. Если получится. Ведь у меня никогда раньше не было девушек, друзей. Что ты хотел этим сказать? Голос девушки плохо повиновался, прозвучав приглушенно. Нам, наверное, не нужно так часто встречаться, как раньше. Возможно, это и правильно было, что ты исчезла и не отвечала на мои звонки во время моего покаяния и сразу после него. Мне кажется, что я узнал волю Божию по отношению ко мне. И если это так, нам нужно будет расстаться. И в чем же она состоит? Почти безучастно поинтересовалась Мария. Я женюсь на Розе, если она согласится. Коротко. «Почти по деловому», — сообщил Артур. Горло девушки с ком. Она не могла ответить ни слова, лишь радовалась, что тьма ночью скрывает ее глаза, полные слез. В сознании билась только одна мысль. «Почему именно сейчас? Почему именно сейчас?» Мария долго сопротивлялась ухаживанием Артура. Старалась не допускать даже мысли о более близких отношениях между ними. Артур был внимателен, но настойчив. Недолгая разлука обнаружила в ее сердце всю глубину привязанности возникшие за четыре месяца их общения. Только сегодня Мария сказала себе, «Пора прекращать играть с собой в прятки и признаться себе, что я люблю его, что он нужен мне». И вдруг это сообщение. К тому же в такой форме, которая была принята только в церкви. Мария словно слышала одного из ребят, который совершенно не любя ее, когда-то делал ей предложение о замужестве, говоря, «Я знаю, что воля Божия состоит в том, чтобы ты стала моей женой». Тогда Мария спокойно ответила, «Если Бог сообщил тебе об этом, попроси Его, пожалуйста, чтобы и мне сообщил то же самое, но не через тебя». Тогда у девушки возникло ясное чувство манипуляции, подмены своих желаний и даже расчета волей Божьей. Сегодня она вновь ощутила то же самое, как будто бы Артур говорил чужие слова, которым был научен и которые не соответствовали тому, что он думал и чувствовал сам. Но из-за того, что ее противление было слишком бурным. Мария не была уверена, что права в своем предположении. Выслушав Артура, она коротко ответила. «Что ж, если ты уверен, значит так и будет. Я не буду навязывать свою компанию для общения. Ты свободен. Спасибо за то, что был честен со мной. Ну ведь между нами ничего и не было». «Да, замялся Артур. Не было, к сожалению». Но если ты скажешь, чтобы я остался, я останусь. Нет, я не буду удерживать тебя. Поступай так, как говорит тебе сердце. И пусть Бог сам все устроит. Наверное, Розе сейчас нужна твоя поддержка. Ей хотелось добавить больше, чем мне, но Мария сглотнула конец фразы. Мария говорила то, что должна была сказать. А сама мечтала скорее остаться одной, чтобы дать волю слезам. Девушка даже не предполагала, какую невыносимую боль принесет ей это сообщение, и не была готова к этому. Она едва дождалась, пока ее и попрощался и пошел своей дорогой. Коротко махнув ему на прощание, Мария не произнесла ни слова, чтобы не разрыдаться здесь же при нем. Наконец девушка вошла во двор и осталась одна. Не дойдя до двери, она свернула в садовую беседку, в которой любили играть дети, Сейчас здесь было тихо и пусто. Опустившись на скамью, она дала волю слезам. Плакала долго, не замечая времени. Не раз она задавала себе вопрос, правильно ли поступила, что держала Артура на расстоянии все это время, не позволяя вольностей. Но тут же вспомнила Кристину, которая позволила те самые вольности. И это не спасло ее от боли. Скорее наоборот, только усугубила ее боль при разлуке. Иногда девушка жалела о том, что позволила своим чувствам вырасти и занять слишком много места в ее душе. Но эта мысль не утешала. Мария ясно понимала, что ее любовь была такой большой и чистой, и она не хотела отказываться от всего пережитого, несмотря на боль. Что-то новое и прекрасное родилось в ее душе в тот момент, когда она перестала сопротивляться рождению любви в своем сердце. «Нет, достаточно того, что я не позволяла лишнего». «Я не жалею о том, что полюбила», — склепнула девушка. «Но, «Ну, Господи, как же мне больно! Помоги мне все это выдержать!» «Я не знаю, почему ты все это допустил, но верю, что ты не ошибаешься и обернешь все происходящее ко благу. Помоги мне от души пожелать им счастья!» «Пока я не могу этого». Просидев в беседке до поздней ночи, Мария была рада, что родители не выходили на улицу и не искали ее. В то же время она была озадачена этим фактом. Ни разу в жизни подобного не происходило. Родители искали и звали ее даже в дни, когда она задерживалась на пару часов. Сегодня же они не только не искали ее, но и не закрыли на ночь входную дверь. Когда Мария вошла в дом, там было тихо и темно. «Наверное, спят», — подумала девушка. «Странно, что они забыли про дверь». «Хорошо, что никто не видит моей заплаканной физиономии». Она закрыла дверь и тихо пробралась в комнату и легла в постель. Еще долго девушка не могла уснуть, вновь и вновь возвращаясь к последнему разговору, убеждая себя не плакать и смахивая непрошенные слезинки с глаз. Глава 28 восьмая. Войдя в свою комнату, Павел сел на кровать и глубоко задумался. Затем молодой человек тяжело вздохнул и взял с полки Библию. Открыв наугад, он тупо уставился на страницы, ничего не видя. В спальню вошел Миша, постель которого находилась в одной комнате с Павлом. Он усмехнулся и спросил. «Ты решил осваивать новый способ чтения Библии?» «Ты о чем не понял, Павел? Вверх ногами». Показал Миша на книгу. Павел заметил, что Библия действительно лежит на коленях наоборот. Он вздохнул и молча перевернул книгу. Миша удивленно взглянул на старшего брата. Он ждал дерзкого ответа и вдруг молчание. В Павле действительно что-то изменилось. Вдруг Павел вспомнил, как застал мать за раскрытой, но перевернутой Библией. И в душе в очередной раз назвал ее лицемеркой. Только попав в ту же ситуацию, он понял, что бывают моменты, когда человек, не прикидываясь, интуитивно ищет защиту и помощи у Библии, не будучи в состоянии ее читать или понимать. Павел мысленно попросил прощения у матери, которую осудил совсем недавно. Младший брат вернул Павла к реальности, и он опустил взгляд на знакомые страницы. Библия была открыта на книге притчей. Взгляд скользнул по их странице и ленивый остановился на тексте. Праведность ведет к жизни, а стремящийся козлу стремится к смерти своей. Паренек вздрогнул и лоб мгновенно покрылся испариной. Эти слова сейчас не казались предупреждением, а скорее они показались сообщением о свершившемся факте. Павел со стоном опустился на подушку, будущее оказалось пустым и мрачным. И невозможно было изменить прошлое, стереть минуты и часы, за которые было мучительно стыдно. Сколько раз, когда мягкий, листивый голос шептал на ухо, в конце концов, ты имеешь право на личную жизнь. Радыки сами виноваты в том, что тебе приходится подрабатывать не совсем честно. Ведь они хотят знать, куда ты тратишь каждую копейку. Да и эти любители приключений сами идут с тобой, ты не тащишь их силой, так что пусть платят. А когда тихий голос из почти уничтоженной чистой части души шептал предупреждение об ответственности за поступки и мысли, тогда тот же льстивый голос отвечал. «Только не ты ловят тех, кто не умеет работать умно. Никто из тех, кого ты приводил, не подозревает, что ты с бандой заодно, а свои не выдадут». И вот сейчас Павел сидел и с тоской вспоминал минуты, даже секунды перед решениями своей жизни. Ведь можно было сказать «нет» или уйти. Можно было отказаться еще в самом начале, когда Ильяс предложил первую сделку. Но как ни страшно, как не больно было осознавать свою беспомощность, и исправить что-либо в прошлом было невозможно. А неправильное прошлое создавало невозможное и ужасное будущее. Павел чувствовал себя стоящим на двух разъезжающихся платформах. С одной стороны, он жил в преступном мире. С другой стороны, учился на отлично, посещал церковь и создавал все предпосылки к удачной карьере и счастливой жизни. Много раз, когда между этими платформами увеличилось расстояние, появлялось желание решить, наконец, куда идти, какой жизнью жить. Пойти по пути преступления закона и жить за счет грабежей. Но сознание подсказывало, что в этом случае придется принять и возможность тюрьмы и необходимость выбивать кулаками свое место в жизни. Второй путь подразумевал больше труда, но меньше риска и больше уважения в обществе. Но в всякий раз, когда приходила мысль сделать выбор, он откладывал решение до следующего рана. И вот сейчас выбор был сделан за него, и Павел оказался не готовым к такому повороту событий. Ему было страшно жить, хотелось, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась, какой бы темной она ни оказалась. Тот же знакомый льстивый голос шептал, «Это конец, тебя посадят, ты никогда не выйдешь оттуда, ты же маменький сынок. Надо было вовремя учиться драться по-настоящему и не держаться за церковную сосочку. Всякие там нельзя быть жестоким или драться нехорошо. Сейчас ты попал, и твой бог тебя не спасет, ты же предал его. Ты решил жить по-своему». Теперь заплатишь по полной. Он не простит тебя. Павел в отчаянии зашал уши подушкой. Словно этот голос был физическим, а не звучал в его сознании. Удивительно, но на мгновение это помогло. И все же через мгновение отвратительный зарадный голос появился вновь. Молодой человек метался, как зверь в клетке. Где-то в глубине сознания звучал тихий голос. «Пойди, поговори с отцом, расскажи ему свои мысли». Ведь сегодня вечером он так мудро вел себя. Сегодня день, в который он сможет по-настоящему выслушать тебя и понять, не осудив. Сегодня его сердце готово к разговору с тобой. Это твой день. Но Павел не хотел сейчас разговаривать ни с кем. Тем более с отцом. Даже тихую мысль зайти к старшей сестре он тоже жестко откинул. Всесильный Бог стоял у двери его сердца и тихо стучал предлагая помощь, лекарство для израненной души, исцеление изуродованному грехом сердцу. Но он был отвергнут, как и много раз прежде. Павел вновь отверг помощь Бога, нередко со стоном повторяя «Боже, помоги мне, спаси меня, прости меня». «Нет, такое не прощается. Что же мне делать?» Какая пропасть лежит между нашими словами, сказанными даже в закрытой комнате, и нашими делами? И великий Бог вновь остался стоять вне сердца, ожидая, когда наступит время, чтобы маленький и слабый, но такой своевольный человек наконец дойдет до состояния, в котором прекратит диктовать Богу условия, как он должен помогать ему и прощать грехи или не прощать, только любящий и покорный сын готов принимать помощь Бога в любых формах и согласен подстраиваться под волю Бога и Его творческий труд над собой. Такой человек наслаждается тем, что находится в руках Божьих, как глина в руках мастера, меняется, приобретает ту форму, которую Бог желает ему придать, радуясь каждому прикосновению любимых рук. Это радостное состояние возможно только при полном доверии и согласии человека с волей Божьей, при отсутствии сопротивления его мудрым рукам, когда любовь всем сердцем и всей душой всем разумением возносит душу до глубокого смирения, дающего покой. Но Павел не имел этой любви, и потому его жизнью руководил страх. И чем дальше он отдалялся от Бога, тем большее количество страхов руководило его жизнью. Даже агрессия и гордость парня были лишь желанием задавить страх, от которого душа уже устала. Но сейчас парню было не до компенсаций. Он просто испугался за свою жизнь, свои планы, мечты, которые готовы были рухнуть, не успев начать воплощаться. «Если мы на шаг отошли от Бога, это значит, что на шаг к нам приблизился сатана, цель жизни которого – украсть, убить и погубить нас», вспомнил вдруг Павел фразу, недавно услышанную на проповеди. «Да, он слишком далеко отошел от Бога, и теперь нечего удивляться, что попал в переделку. А в соседней комнате Бог также стучался в сердца родителей, желая наставить их и утешить. Бог не предлагает временные успокоительные капли, способные уменьшить тревогу, но оттянуть выздоровление души. Бог лечит душу, давая покой в тот момент, когда душа нашла путь, ведущий к свету, и сделала по нему хотя бы один шаг. Но в моменты, когда душа вступает на ложные пути, Бог ждет дальнейшего поиска, не посылая свой мир душе человека, тревогой толкая ее на поиск правильного решения. Карила Николаевна долго лежала в постели без движения, затем тяжело вздохнула и повернулась к мужу. Сережа, что нам делать? Я не могу даже представить, что нашего Пашу посадят. Я не могу допустить этого. Сергей Павлович молча слушал жену. Он не ответил на вопрос, глядя в темный потолок. «Ну что ты молчишь? Неужели ты согласишься, что в тюрьме место нашему ребенку?» «Я не знаю», – неопределенно вздохнул отец. «Как ты можешь так говорить?» – вспылила Галина Николаевна. «Ты ведешь себя как отчим, а не как отец. Будто бы тебе все равно, что будет с твоим сыном». «Нет, мне не все равно. Но я не знаю, что будет лучшим для него. Я же не бог». «Все это время мы считали, что даем лучшее нашему ребенку. И смотри, что из этого вышло». Сергей Павлович вдохнул. Наша любовь и наша строгость воспитания дали обратный результат. «Что ты говоришь?» – громким шепотом перебила его жена. «Я не считаю, что наш способ воспитания неверен. Просто мальчик попал под дурное влияние». «Неужели ты так и ничего и не поняла?» – поразился муж. «А что я должна была понять, по-твоему?» упрямо переспросила Галина Николаевна. «Тебе бы все мои труды свести на нет, и ты был бы счастлив». Сергей Павлович тяжело вздохнул и замолчал. Он не хотел скандала, который готов был разгореться, но вдруг почувствовал себя уставшим и старым. Он еще раз вздохнул и промолчал. Жена знала этот вздох. Он говорил, «Теперь ты можешь говорить и делать все, что угодно. Я глух и нем». В другой раз Галина Николаевна продолжила бы монолог, возможно, всплакнула бы по ходу о том, что муж не ценит ее труд, о том, как ей тяжело воспитывать детей, когда он большую часть дня проводит на работе. Но сегодня на все это у женщины не было сил. Она тоже замолчала. Долгое время в комнате стояла тягостная тишина. Затем Галина Николаевна вновь нарушила ее первой. Нет, Сереж. «Мы должны что-то сделать, чтобы помочь Паше. Может быть, заплатить следователю, чтобы он не впутывал в дело Пашу?» «Что ты говоришь? Мы же верующие!» Громким шепотом возмутился муж. «И что я скажу, если вдруг выйду за кафедру?» «Да, братья и сестры, я говорил вам, что христианин должен уметь нести ответственность за свои поступки и помнить, что мы всегда жнем все, что посеем. И попытки избежать этого обычно плохо заканчиваются». Но как только дело дошло до моей семьи, я изо всех сил горячу голову в песок, как страус, который ненавидит кошек за то, что они гадят в песок. Я готов дать взятку для, только для того, чтобы избавить своего сына от его урожая. Так что ли? Но даже если бы я захотел сделать это, ты знаешь, что у нас нет денег даже на то, чтобы нанять адвоката для нашего сына, и занимать мы не можем, иначе остальных детей придется лишать необходимых вещей только из-за того, что и старший брат хотел пожить за чужой счет. «Как ты можешь? Я займу любую сумму, только бы моего сына оправдали!» вспылила мать. «Я сама и пойду работать, чтобы отдать этот долг!» «Ты!» Она захлебнулась от эмоций. «Ты вообще не знаю кто!» «Так даже отчим не поступил бы!» Сергей Павлович замолчал, не желая бессмысленного спора. Сейчас его жену невозможно было ни в чем убедить. Ее понесло, как лошадь, закусившую у дела. И по опыту он знал, что необходимо дать ей время остыть, не обращая внимания на ее несправедливые упреки. На душе было смутно и беспокойно. Несмотря на понимание, что сейчас нельзя ожидать от жены трезвых суждений, ее упреки и обвинения все же давили. Сергей Павлович вдруг почувствовал ясное желание молиться. Он встал и тихо вышел из комнаты, вошел на кухню и, затворив за собой дверь, встал на колени. Рассказав молитве все тревоги и сомнения, рассказав все мысли и желания и чувства, он грустно вздохнул, понимая, что ждет ясного присутствия любящего и мудрого Бога рядом, но ничего не произошло. Да, как это было чудесно раньше ощущать его и понимать, что молитва – это не монолог, а диалог и в каждом общении узнавать что-то новое о личности Бога. Но вот уже долгое время он стал церковным верующим, ощущающим лишь отдаленное присутствие кого-то прекрасного и мудрого, но только в церкви во время служения. Сергей Павлович уже не мог понять тех откровений, которые посылал ему Бог, он словно оглох, и на протяжении долгого времени он использовал заменители, как и многие его новые знакомые. Он старался чаще общаться с другими верующими, практически не оставался один. Он без конца говорил о Библии, изучал ее только для проповеди. Даже в минуты, когда он читал Библию, невидимая толпа людей стояла или сидела рядом, и он искал назидательные мысли для них. Он вдруг вспомнил, что очень давно не читал Библию для себя, когда только его раскрытая душа и Бог, когда больше никого рядом, даже мысленно. В этот момент грустных воспоминаний и анализа вдруг странное чувство громко заявило о себе. Словно Бог хотел сказать ему что-то, но Сергей Павлович был долгое время глух к откровениям, и сейчас Бог приглашал его к Библии, чтобы сообщить то, что хотел сказать ему сегодня. Мужчина встал с колен, взял Библию и, раскрыв на том месте, где остановился в последний раз, начал читать. Это было пророчество из Икииля, 33 глава. Буквы вкладывались в слова, слова в предложения, но мужчине все эти слова казались просто сообщениями, не относящимися к его сегодняшней ситуации, как вдруг взгляд словно споткнулся на тексте «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на праведность свою и сделает неправду, то все дела его не помянутся». Сергей Павлович поперхнулся следующим вздохом «Это было слишком». Хотелось тряхнуть головой, чтобы убедиться, что это действительно сказано. И сказано ему лично. Мужчина помнил те минуты, когда Бог говорил с ним таким же образом, через слова из Библии. Но тогда это были веселые и радостные послания. Им хотелось верить, и хотелось перечитывать вновь и вновь. Но сейчас казалось, что по голове чем-то сильно ударили. Но на удивление в ней стало немного светлее. Рука невольно перериснула толстый слой страниц, ища другое место, которое подбросило память. Он не мог вспомнить точный текст, но ясно понимал по неизвестной для постороннего причине, что продолжение сегодняшнего текста будет в послании к римлянам. Открыв нужную страницу, мужчина прочел, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Прочитав текст, мужчина надолго задумался, тяжело вздыхая. Память подбросила вереницу слов, мыслей и дел, подтверждающих, что этот текст напрямую и именно сейчас звучит для него и для его семьи. Затем он вновь вернулся к Библии, так как понимал, что мысль должна быть закончена. Кто-то невидимый, чей голос человек не мог слышать, побуждал его читать тексты, выражающие мысли, которые он хотел сказать. Для человека, никогда не общавшегося с Богом лично, это невозможно было объяснить. Но Сергей Павлович при всей тяжести сообщения в глубине души очень обрадовался, что это чудо повторилось в его жизни. Дух Святой напоминал ему, что Господь говорил прежде. Он послушно открыл книгу «Откровения», проскользнув глазами по странице, нашел то место, которое не мог вспомнить дословно. Хотя прежде много раз говорил проповеди на эту тему – и много раз цитировал другим людям. Сегодня же он понимал, что должен прочитать его, чтобы заново осмыслить, теперь уже применительно к себе. Эти слова зазвучали в душе, как набат, сообщающий о начале битвы. И действительно, этот миг был началом битвы для победы после долгого времени поражения. «Но имею против тебя то, что ты оставил прежнюю любовь твою». Сергей Павлович со слезами склонился на колени, прося прощения у Бога за долгое время жизни в Доме Божьем, но вне Его Духа. Встав с колен, мужчина принял твердое решение с этой минуты строить жизнь так, как говорит ему Бог. И в эту минуту он знал только следующий шаг. Но этого было достаточно для того, чтобы показать свое твердое решение повиноваться Богу. Сегодня не было прежней радости, как раньше, при всяком близком общении с Богом, но он знал, что эта радость впереди – для начала нужно было выйти к свету Божьего присутствия и вновь жить в нем. Глава 29. Вновь, пойдя в спальню, Сергей Павлович тихо лег в постель. Завтра он намерен был поговорить с женой. Как вдруг она повернулась к нему. «Сережа, мы не должны допустить дело до суда. Представляешь, какое ругание на имя Бога! Нужно договориться со следователем. Может быть, предложить ему деньги» чтобы он убрал имя нашего сына из дела. Нужно делать это сейчас, ведь написано «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Голос Галины Николаевны вдруг снова зазвенел привычными нотками притворенной праведности, которой не было ни до покаяния, ни несколько лет после него. Эти нотки в голосе она приобрела от своих подруг, которые в последнее время особенно часто появлялись. Именно по отношению к ним у Сергея Павловича возникало много проблем. Он знал, что как христианин должен любить и принимать всех. Но эти кумушки, как он в душе их называл, утомляли и раздражали его. И сколько ни старался мужчина убедить себя, ничего не получалось. Единственное, на что он смог себя уговорить, вежливо здороваться с ними, ссылаясь на то, что он занимается с детьми, чтобы освободить жену для общения с гостями. Он уходил с детьми в другую комнату, чем вызывал восторг отобрения, как прекрасный муж и христианин. Подруги жены не чувствовали подмены. Как легко обмануть человека, привыкшего жить в иллюзиях. Но Сергею Павловичу от этой похвалы становилось три раза хуже. Ведь он знал истинную причину, и Бог знал. Но самая большая проблема мужа заключалась в том, что по мере общения, манеры, ключевые слова и многие суждения о жизни и людях, столь неприятные ему в кумушках, постепенно перекочевали в его жену. Не раз Сергей Павлович пытался поговорить с женой о ее подругах, но всякий раз встречал такой резкий и обоснованный тысячу причин отпор, что вынужден был замолкать и уходить. От этих разногласий и уже нередко встречающихся интонаций кумуша в голосе жены расстояние между супругами увеличивалось медленно, но неуклонно. И вот сейчас, горько усмехнувшись в темноте ночи, Сергей Павлович вдруг не выдержал. «Будь честна хотя бы сейчас». Поругание будет на наше имя, и позор будет на нашей семье. Бог здесь ни при чем. На имя Бога мы ставим клеймо своей жизнью, а не суд будет этим поруганием. Как это ни при чем? возмутилась Галина Николаевна. Ты даже не задумываешься, сколько грязи выльют на голову христиан, на церковь. Галина Николаевна уже привычно прикрывалась именем церкви и христиан, чтобы не признаваться, что трясется за свою репутацию. «Что стало с прежней, хоть и упрямой и стремящейся к власти, но искренней женщиной?» – с болью подумал Сергей Павлович. «Неужели Бог хотел бы такого?» «Нет». «Да и я должен был быть другим. Что толку думать о том, что могло бы быть или чего не стало? Хватит», – сказал он себе. «Нужно что-то делать, и делать это надо сейчас». «Я знаю и представляю», – коротко ответил он. «Но устал от притворства». И устал от бесконечной чистки репутации. Неужели ты не понимаешь, что мы гибнем сами и губим свою семью? Хватит. Я слишком долго молчал и виновен в этом перед Богом. Теперь я буду решать, кто будет посещать наш дом и как будет строиться наша жизнь. Никаких денег мы не будем предлагать следователю. Мы не будем отнимать у младших детей то, что они могли бы иметь, если бы Павел не захотел пожить за чужой счет. «Тем более мы не будем участвовать в его грехе». Он перевел дыхание, глядя в темноте прямо в лицо жены, отчастание которого едва угадывал в темноте ночи, и продолжал. «Нам достаточно ответственности за наши грехи. Их и так больше, чем нужно. Мы согрешили перед Богом, и перед Ним нужно раскаиваться. Мы согрешили перед сыном, научив его притворяться. Мы должны просить прощения за это». Паша согрешил против тех, кто стал жертвами этой компании, и он должен просить прощения и возмещать их убыток. Да, мы можем помочь ему рассчитаться с его жертвами, если поступим не по закону, а по милости. Но мы можем помогать лишь таким путем. Только после этого мы можем рассчитывать на милость Божию. Если Бог решит не доводить дело до суда, значит для нас осталась еще милость. Если нет, это будет означать, что нам нужно пройти по пути закона, чтобы ни Паша, ни мы не повторяли старых ошибок, потому что только Бог знает глубины сердца. Галина Николаевна растерялась и замолчала. Она ясно поняла, что изменения в муже, которые она замечала в последнее время, оказались намного глубже, чем она предполагала. Уже больше полугода женщина видела, что муж переживает внутренний надлом, он выглядел уставшим всегда, даже на отдыхе. Многое в укладе их семьи и жизни его не устраивало, но она давила, и муж соглашался. Усталость и недовольство мужа нарастало, и женщина немного побаивалась момента, когда в нем произойдет перелом. Она не представляла, как это будет выглядеть и во что выльется, и немного робела в ожидании того, что может произойти. Будет ли это простым скандалом и затем вновь встанет на свои места? Или что-то в их семье кардинально изменится? Если предстоят изменения, то не будут ли они во много раз хуже, чем то, что они имеют сейчас? Галина Николаевна и сама не раз сомневалась в правильности выбранного пути, поэтому все чаще общалась с женщинами, которые убеждали ее словами и делами, что все в порядке. Но избранный путь не приносил ни покоя, ни счастья. Ничего, кроме чувства превосходства над окружающими и полной власти над семьей. И женщина старалась концентрироваться на ощущениях, уговорить себя, что все в ее жизни и семье правильно, чаще общаться с теми, кто убеждал ее, что это и есть жизнь по-библейски. Она вела себя как человек, умирающий от жажды, который хватает прозрачную ядовитую жидкость, и глоток за глотком наслаждается прохладной влагой, струящейся по гортани, стараясь не думать о последствиях. Он уговаривает себя, что может быть странные иероглифы на этикетке и значок опасности всего лишь на всякий случай. А на самом деле в бутылке чистая вода, ведь другой жидкости рядом не видно. А любящий Бог не может оставить человека без того, в чем он нуждается. Но яд всегда остается ядом, как бы сильно не мучила жажда. И если Бог не дает в этой комнате воды, значит мы не должны там находиться а идти туда, где есть чистая питьевая вода. Бог звал супругов в тот дом, где они впервые услышали о нем, в общество, где люди искали его чистой душой, без притворства. Но супруги считали, что выросли из ползунков, и им необходимо другое общество и другие люди. Хотя Сергей Павлович все чаще задумался о перемене этого решения, и жену это настораживало. Но вот момент настал. Сергей Павлович принял решение брать бразды правления в свои руки. Галина Николаевна всегда изображала, что муж-глава в ее доме, ясно понимая, что она та самая шея, в которой полностью выбиты все сигналы из мозга и которая без его приказаний вертит головой, куда пожелает. И она оказалась совсем не готова к переменам в этом отношении, особенно сейчас. «Ты просто не хочешь вступиться за сына!» – расплакалась она. Тебе безразлично, что с ним будет». Сергей Павлович горько вздохнул. Жена не слышала его, роясь в своих ощущениях и мыслях. Как часто люди не слышат, когда кто-то подсказывает им честный и простой выход из трудной ситуации, пытаясь пробраться другим путем, взрывая все больше в сложностях и лжи. «Не слыша ничего», – жена продолжала. «Если ты не пойдешь завтра, то пойду я». «Если тебе безразлична судьба сына, мне не безразлична!» Галина Николаевна резко повернулась на другой бок и решительно прекратила разговор. Сергей Павлович глубоко задумался, затем тяжело вздохнул и ответил. «Что ж, если ты все решаешь сама и предпочитаешь полную самостоятельность, делай это без меня. В таком случае тебе придется перенести не только позор суда, но и позор развода». «Что?» Галина Николаевна, резко развернувшись, приподнялась на постели. Прежнюю слабость как рукой сняло в преддверии нового стресса. «Что ты сказал? Так значит, ты уже все решил? Так вот, о чем ты все это время думал. У тебя что, уже другая на примете?» Вопросы не нуждались в ответе. Они сыпались, как горох из банки, являясь скорее утверждениями, чем вопросами, и лишь последний оказался решающим. После него женщина остановилась и ждала ответа. «Странная женщина!» – вздохнул Сергей Павлович. «Ты слышишь только то, что хочешь. Я не могу и не буду разубеждать тебя ни в чем. Ты все равно не услышишь. Но я предупреждаю, и это серьезно». Он сделал многозначительную паузу, чтобы дать понять, насколько важно то, что он скажет в следующую минуту. «Если ты пойдешь завтра с Пашей, все будет так, как я сказал». Если же наша семья остается, этот вопрос будем решать только мы с Павлом. И ты не будешь вмешиваться. Ты останешься дома с младшими детьми и будешь молиться за нас. Кроме того, с этого дня основные вопросы в доме буду решать я. Особенно те, которые касаются церкви и общения нашего и детей. Ты слишком долго изображала послушание и все решала сама, даже не известив меня о проблеме. С этого дня ты будешь сообщать мне обо всем, что необходимо решить до момента решения, а не после того, как все уже произошло. Я не говорю, что буду решать все мелочи, но я должен знать обо всем, что происходит в доме. Это мое условие тебе решать. Галина Николаевна молча вглядывалась в лицо мужа на протяжении его монолога, приподнявшись на локте. Она выдержала паузу, продолжая вглядываться в темноте в его лицо. Затем также молча опустилась на постель и вновь отвернулась. Прошло много времени, полной тишины. Можно было подумать, что она уснула. Затем женщина бесцветным голосом переспросила. «У тебя другая?» «Нет», – спокойно ответил муж. «У меня даже мыслей подобных не возникало. Хватало других проблем». «Могу ли я в это верить?» В голосе жены звучала надежда отчаяния. Я не буду кляться тебе вечной любви и верности. В последнее время, когда ты стала особенно жесткой и властной, я иногда спрашивала себя, не погорячились ли мы с браком и с принятием решения о большой семье. Но даже тогда я понимал, что мне не нужна другая женщина. Но из-за всего этого кошмара я и так потерялась прежнюю связь с Богом. Я не стал бы ради сомнительного временного удовольствия лишать себя того, что мне дороже всего в жизни. Ты дорога мне, несмотря на обиду на тебя, но без Бога я не представляю себе жизни. Я и так задыхаюсь в последнее время без тесных и личных отношений с Ним. Церковь мне в этом не помощник, там другое общение. Мне не хватает его тогда, когда я один. Я не знаю, Бог ли не идет навстречу со мной из-за того, что я грешу, соглашаясь, чтобы нашим домом и мной руководила жена. Или я сам где-то запутался и ушел от него? И Бог ждет меня на общение, как блудного сына. Как бы то ни было, я намерен исправить все, что могу, чтобы на деле проявить свое желание повиноваться его воле. «И ты считаешь, что развод может улучшить твои отношения с Богом?» С сарказмом и обидой спросила жена. «Нет, я знаю, что развод будет намного хуже того, что я имею. Но я настолько устал от притворства и лжи, что согласен на самое худшее в моей жизни, только чтобы изменить то, что имею. В голосе Сергея Павловича звучала решимость отчаяния. Он действительно был готов на все ради изменений в своей жизни. Галина Николаевна вновь надолго замолчала. Она не задумывалась, спит ли муж. Она не задумывалась, спит ли муж. Прекрасно понимая, что в таком состоянии не скоро уснешь, как бы не устал. Затем она... Задумчиво спросила, а если я соглашусь на изменения, тогда завтра я поговорю с Пашей. Затем мы с ним вместе пойдем к следователю. А вечером мы пойдем с тобой к Аркадию Петровичу просить прощения за то, что мы так долго у него не появлялись, и даже за долгое время не здоровались с ним, хотя он не сделал нам ничего плохого. А потом я начну ходить в группу практическое познание Бога, в которую уходит Мария ты можешь тоже пойти, если захочешь. Но этот вопрос будешь решать только ты сама. Дальше? Дальше мы заново будем учиться строить семью на библейской основе. Галина Николаевна больше не задавала вопросов, лишь изредка вздыхая в тишине ночи. Муж знал, что она плачет, но он не мог изменить своего решения. Что-то незримое щелкнуло в его душе. Это был предел, за который он не мог уйти, даже если бы очень захотел, а он не имел ни малейшего желания. Сейчас на кон была поставлена судьба его сына, которого он и так чуть не потерял. Способ, который Сергей Павлович ясно видел перед собой, казался единственным правильным решением, и он должен был его испытать. Иначе никогда в жизни он не сможет простить себе своего бездействия. Завтра еще до похода к следователю он должен был поговорить с сыном, предложить тот путь, который пришел в голову во время молитвы. Отец верил, что Бог будет с ними, и пострадавшие не усугубят наказание сына, а напротив смогут простить или согласиться на возмещение ущерба без суда. Или следователь подскажет другой правдивый путь выхода из положения. Одно было важно и обязательно. Павел должен был согласиться идти и просить прощения у пострадавших. До утра больше ничто не нарушило тишину ночи. Дети мирно сопели, забыв обо всех переживаниях затянувшегося вечера. Взрослые лишь утру забылись коротким тревожным сном.